В этом году мы взорвем рынок! Новый маркетинг 2022 года, который еще не видели. Уникальная возможность заработать 47 тысяч долларов. Вам больше не нужно приглашать партнеров. Мы сделаем это за вас. Зарабатывайте на пассиве. Проект Gift of Legacy меняет привычный взгляд на матрицы. Как же тут все устроено? В отличие от классических матриц, нет расширяющейся юбки. А наше движение идет от края к центру. Проект является децентрализованным, так как все денежные средства передаются от участника к участнику, от сердца к сердцу. Давайте разберемся подробнее. В проекте Gift of Legacy 4 стола – бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. В каждом столе 15 мест. Активировав первый стол, вы встаете в крайнюю позицию, даритель, и связываетесь с человеком, который стоит в центре стола в позиции «Легенда» и отправляете ему подарок «100 долларов». После того, как все восемь мест позиции «Даритель» заполнятся, стол закрывается, и вы перемещаетесь в позицию «Строитель». В этой позиции у вас появляется возможность пригласить двоих своих знакомых, которые становятся в крайнюю позицию «Даритель». После заполнения стола он снова закрывается, и вы переходите в позицию «Гид». И далее после заполнения всех крайних позиций вы переходите в позицию «Легенда» и начинаете получать подарки от каждой крайней позиции. В итоге вы получаете 800 долларов при вложенных 100 долларах. Из них 400 долларов уходит на открытие серебряной доски и 100 долларов на открытие вечной бронзовой доски. В итоге при закрытии первой доски вы зарабатываете 300 долларов чистой прибыли. Проходя по доске вечная бронза, вы уже зарабатываете 700 долларов чистой прибыли, так как не нужно тратить на активацию серебряной доски. Далее. В последующих досках тот же алгоритм движения из позиции «даритель» в позицию «легенда». В серебряной доске вход 400 долларов, на выходе – 3200 долларов. Из них – 400 долларов на вечную серебряную доску и 1600 долларов на вход в золотую. В итоге остается чистый доход – 1200 долларов. В вечных досках алгоритм тот же, но прибыль больше из-за отсутствия переходов на высшую доску. Чистый доход в серебряной доске составляет 2800 долларов. В золотой доске мы начинаем зарабатывать по-настоящему большие деньги. Пройдя ее, мы получаем 12800 долларов, из которых 1600 долларов уходит на открытие вечной золотой доски и 5000 долларов на активацию платиновой. В итоге 6200 долларов чистой прибыли. При закрытии же вечной золотой доски мы зарабатываем 11 200 долларов чистой прибыли. Ну а закрыв платиновый стол мы получаем 40 000 долларов, из которых 5 000 долларов идут на открытие вечной платиновой доски. В итоге 35 000 долларов чистой прибыли мы получаем с платиновой доски и повторяем это движение в вечной платиновой доске каждый раз зарабатывая 35 000 долларов. В итоге пройдя круг вы зарабатываете 42 700 долларов и имеете открытыми 4 вечных доски, которые будут приносить бесконечный доход. Вы спросите, как же это работает? Где взять двоих партнеров, не приглашая? Самое сложное в проектах подобного типа для людей оказывается приглашать партнеров. Это только на словах легко, а по факту это получается далеко не у каждого. Мы будем это делать за вас. Мы наняли лучших специалистов по привлечению интернет-трафика из социальных сетей, которые создают воронку продаж за минимально возможную цену. Вступая в нашу команду, вы становитесь участником огромного движения, где все оплачивают по 5 долларов в неделю на работу воронки продаж, которая по очереди подключает партнеров всем участникам движения, тем самым делая движение каждого бесконечным и принося огромный доход. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться, Оплатить подарок 100 долларов и недельный взнос 5 долларов. Так вы запустите бесконечный источник дохода. Мы все сделаем за вас. Скорее регистрируйся и зарабатывай уже сейчас.